ух ты и снова я александр кривола печенеги ребята это У меня здесь посажена голубика а как я ее посадил эту голубику сейчас я все расскажу где-то в середине апреля внук привез нам две голубики одна более-менее распустилась а вторая не распустилась ну и мы решили заказать еще две голубики. 27 апреля заказали. 29 апреля пришла. Две голубики пришло по новой почте. Голубика Патриот. Вот это вот. И голубика Блюкроп. Ну что ж, мне пришлось вырыть траншею длиной 3,30, шириной 80 сантиметров и глубиной 45 сантиметров. Загрузил я эту траншею, можно так сказать, лесным опадом сосновым и торфом из сосны. В сосне есть озеро, и там я брал торф. Засыпал я сначала мешок лесного опада, соснового, два мешка торфа. Мешок опада, два мешка торфа. Все это перемешал. Всего я в эту яму загрузил 20 мешков торфа и 10 мешков соснового опада а вот это вот наша голубика патриот я не характеристики сейчас не буду говорить а скажу характеристику тогда когда у меня что-то получится когда здесь на ней будут ягодки посадили мы ее до 30 апреля ну она что-то все мои что-то голубики не туда не сюда пришлось их выкопать эту голубичку выкопать и прям корень Немножко промыть в чистой воде. Потом я перемешал ведро торфа. Пол ведра, ой, прошу прощения, третья часть ведра песка, третья часть ведра земли лесной, а землю брал я возле дуба в лесу это все перемешал и лесной опыт третью часть ведра перемешал и посадил эту красавицу голубику, блю, э, голубику патриот это было 5 мая я ее пересадил эту пересадил 5 мая блекроп пересадил 5 мая. И сейчас более-менее побеги ну, где-то по два сантиметра есть. Так, чтоб цикл пошел расти. Поливаю я свою голубику дождевой водой. Когда идет дождь, я собираю воду и поливаю дождевой водой. И это третье голубичка блюкроп еще я сделал вот такую такое типа удобрение или что взял это ведро 20 литровая взял третью часть насыпал торфа и залил я дождевой водой вот этот уже вот это ведро уже дней 8-10 настаивается. И когда я поливаю свою голубику, я на ведро где-то литру добавляю этого раствора, который настоялся на торфе с водой. Вот так-то. Вот так-то, ребятка, я посадил голубику. Да, тяжелый труд копать яму, завозить торфом и сажать. Но ничего. Если будет расти моя голубика, главное, чтобы она перезимовала зиму. На зиму я буду укрывать, обязательно. И когда ягодки будут на голубике, я вам покажу и тогда расскажу запишу все характеристики голубики патриот и голубики брюк а так вы можете найти в интернете это зимостойкий сорт выдерживает температуру до минус 40 градусов не знаю правда или нет будем будем пробовать зима покажет что Будет. Ну все, ребятка, я буду на этом заканчивать свою, свой рассказ о том, как я посадил голубику на своем участке. А прошу прощения, ребята, еще яму я обставил шифером. Со всех четырех, четырех концов я обставил шифером. Эту траншею. Ну, кто э, пленка, но я пленка не хочу. Пленка разлагается и прочее, прочее. Не. Ну все, ребятки. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволо. Печеньеги. Как я сажал голубику. Мой рассказ. Кто хочет посадить? Хорошего вам урожая всем.